В условиях жестких санкций российская промышленность наращивает темпы импортозамещения. В первую очередь это касается таких важных отраслей как энергетика, транспорт и машиностроение, где мы долгое время находились в серьезной зависимости от зарубежных поставщиков. Например, наиболее остро в отечественной продукции сегодня нуждается гражданская авиация. При этом если со среднемагистральными лайнерами вопрос можно считать практически решенным. Поставки МС-21 начнутся в третьем квартале, то с обновлением региональной авиации не все так просто. Впрочем, работы в данном направлении уже ведутся. В частности, прямо сейчас идет разработка сорока четырехместного самолета Ладага, который придет на смену Ан-24-26 и займет нишу между 19-местным Л-410 и 64-местным Л-114-300. Несмотря на то, что в основу нового лайнера лег самолет L610, большая часть его компонентов создается с нуля, включая фюзеляж, всю конструктивно-силовую схему и даже двигатель ТВ7 117 ST02, который планируется запустить в серию в 2025 году. Впрочем, с учетом текущих реалий, его выпуск может начаться и раньше. Наконец ускоряются работы над расифицированной версией сухой Суперджет 100. Лайнер получит отечественную силовую установку pd 8 Изначально сертификация самолета была запланирована на 2023 год, но процесс может быть ускорен. Также скорректировал свои планы наш автомобильный гигант КАМАЗ. В связи с разрывом партнерских отношений с компанией Демла завод сосредоточится на выпуске модельного ряда К-3, в котором доля иностранных комплектующих минимальна. Несмотря на то, что данное поколение грузовиков менее комфортно, чем 5, оно охватывает всю потребность нашего рынка, включая сегмент магистральных тягачей. Помимо увеличения объемов выпуска грузовиков, КАМАЗ планирует нарастить производство двигателей с 12 до 30 тысяч единиц в год. Также компания ведет пусконаладочные работы новых линий по выпуску каркасов кабин для нового малотоннажного грузовика Компас. Наконец, имеются у России серьезные успехи в импортозамещении в сфере энергетики. До конца 2024 года в единую энергетическую систему страны будут поставлены и интегрированы отечественные газовые турбины большой мощности ГТЭ-65, ГТЭ-170 и ГТЭ-110. Кроме того, в последнее время было заявлено 15 инвестиционных проектов среди которых расширение производства лопаток турбины для промышленных газотурбинных двигателей. В целом, очевидно, что западные санкции создадут нашей стране определенные трудности. Однако, как показала практика, последние идут нам лишь на пользу, ускоряя импортозамещение и обеспечивая нашей экономике устойчивость и суверенитет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.